Здравствуйте, уважаемые коллеги и слушатели Академии СПА! Сегодня мы поговорим о парах меридианов, относящихся к дыхательной системе человека. Это ручные меридианы, к ним относятся меридианы э, сердца и тонкого кишечника, и меридиан легкого и толстого кишечника. Меридиан сердца у нас начинается на проекции органа и заканчивается у мизинчика, у наксилового ложа, мизинчика руки. Ну, соответственно, вход и выход. Отличает правую и левую сторону. И меридиан тонкого кишечника у нас начинается у ногтевого на ложа четвертого пальчика руки и заканчивается на лице. Ну, соответственно, также меридиан парный. Это необходимо использовать при постановке пьевок. Спасибо.